друзья, мои подписчики, гости и все неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням собственного сочинения моего канала. Ну что, друзья, вот, наконец, я собрал все свои силы для того, чтобы что-то вам опять подарить из моих новых работ. Пока я был, так скажем, пребывал в больничных корпусах Нижегородской области, Нижний Новгород, Дзержинск, в онкологических центрах. Что скажу вам, ребята, друзья мои, хорошие? Вы уже, наверное, поняли, что у меня такая вот судьба произошла со мной. Вот. Ну что скажу? Перенес я операции тяжелые. Маленько вот уже восстановился. И вот опять я вам хочу. Сказать, дорогие мои, это все у меня произошло после ковида. Осложнения все пошли. Так что, друзья, я вас прошу, будьте осторожны, берегитесь этого ковида. Это зловещая штука, которая действует на весь организм. И я это почувствовал всем нутром. И вот кто лежал со мной, все, кому делали операции, тоже онкологические, онкологические заболевания у них у всех после ковида. Вот такая штука. И я понял, ковид это зловещий враг для организма нашего. Так что, друзья, вас прошу, остерегать всего, делайте то, что вам говорят. Носите маски, остерегайтесь всяких вещей таких подобных всяких простуд гриппов. Нельзя подаваться ему никакой провокации этого ковида. Иначе он пролезет и сделает то, что сделал со мной и с многими. Так что вот, друзья, теперь что хочу сказать? Я скоро выпущу ролик, для которых будет интересно, особенно для тех, у кого, у кого выведен. У кого выведен вот я вам сейчас покажу что у меня выведено вот у меня выведен стома калоприемник вот этот вот шрам шов 40 сантиметров полобок у меня операция была такая сложная и вот стома выведена и я про эту стому отдельно сделаю передачу видео как нужно с ней обращаться как чего? У меня есть маленький, такая, маленький такой, как сказать, изобретенное средство для того, чтобы с этой стомой обращаться, как ее чистить, как чего. Это я все после покажу. Для кого это интересно. Вот и все. Если кто знает, вот этот вот. кал-приемник. Вы, наверное, увидели. Я маленько вот поднимусь. Вот. И покажу. Вот кал-приемник. Это 100, значит, все. Я немножко с ней обращался. Как бы трудно было, трудновато в первые дни. Теперь я, в принципе, наладил. Мне жена помогала. Все. Вот. И теперь я сам справляюсь почти. Только клеить мне его. Жена помогает. Остальное я делаю сам. Это ладно. Вот. Потом что? Вот у меня сожглась рука от химии терапии здесь она у меня перевязана правда, вот здесь еще видно может быть кому-то видно я поднесу вот я поднесу вот, может кому-то видно вот, ожог небольшой но тут у меня ожог произошел очень сильный, серьезный и чтобы вены больше не палить мне и не вредить мне, мне сделали порт, поставили в Шире сюда порт, кто знает это что такое это значит такое, такое устройство, в которое тоже капаются всякие лекарства. Мне сюда химию капают, но он, это, это устройство, оно дано для чего? Чтобы уже больше не вредить вены, не сжигать вены. Так что, друзья мои, кто если попадет с такой патологией, онкологией, если что-то будут вам делать вены, Лучше ставьте порт. Это всех лучше. Что я знаю теперь. Мне вот сейчас полегче с ним. вот. Он у меня вшитый. операции была минут 40, наверное. Все хорошо сделали мне тут. Вот тут он у меня находится. Я уже не буду показывать вам. Открывать все прелести мои. вот. Но как вот я ложусь на химиотерапию. Мне, значит, капает через него уже. А химиотерапия мне назначена... Буквально 14 сеансов, 14 сеансов, не назначено. Вот я уже прошел 4 сеанса, еще осталось здесь. Это значит, я подсчитал, по март месяц я буду делать химию. Так что вот, друзья мои. Ну а теперь что я вам скажу? Мне пожелайте только здоровья дальнейшего. Вот и все. А все остальное прибудется, все наладится, наверное, я думаю. Вот. И вам сейчас я спою опять песни мои, сочиненные новые для всех вас. Вы давно меня ждали. И вот я опять, Алексей, доктор Леша перед вами. Правда, вес я сбросил, вот одел вот такую вот футболочку интересную. И знаете, сколько этой футболочки лет? 44 года. Вы видите, 44 года я ее купил в, 70, в 1978 году. И вот дождалась она меня. Я похудел на 30 с лишним килограмм. Был 95, а стал 64 килограмма. Вот все. Теперь я вошел в юношеский возраст. Когда я весил, когда у меня размер был 46-44, и вот я влез в 46 размер. Вот я перед вами, вот такой вот стройный теперь сейчас сижу. Ну чё, друзья, песни новые, как всегда. Итак, поехали. Застыла ночь, кайзятки, утром она ее ябаряну. И фонари глазеют пристально во тьме. Я оторву ноябский лист календаря, Декабская погода свойственна земле. В свое своё утро опять я лечу, В онкологическом диспансе привычно. Мне в порт поставили, поэтому не сплю. Зато я вены не сожгу, вполне отлично. Номер 39, улица Ватутина, Онкологический диспансер для больных. Медперсонал, врачи и медсестер здесь лучшие Спасибо, что нас лечите, таких плохих Номер 39, улица Ватутина Онкологический диспанс для больных Метков врачи, и медсестер здесь лучшие, спасибо, что нас лечите такие плохие, а за окном мороз сильнее, все крепчает, деревья до сих пор в стеклянном серебре, душа моя опять невольно так скучает. А что деревья, хоть в зеркальном хрустале, я познакомился здесь, ногими поближе, С Сергеем из тринадцатой палаты тут. Он мне повидал, обо всем я услышал, а по большому счету дома навсегда, номер тридцать девять. Улица убатутина, Батутина, онкологический диспансер для больных Медперсонал, врачей и медсестер здесь лучшие Спасибо нас, сто лечит, не такие плохие Номер 39, улица Ватутина, онкологический диспансер для больных. Нет персонала врачей и медсестер, здесь лучшие. Спасибо, что нас лечите такие плохие. Номер 39, улица Ватутина, онкологический диспансер для больных. Ведь персонал врачей и медсестры здесь лучшие. Спасибо, что нас лечите, таких плохих. Спасибо, что нас лечите, таких плохих. Спасибо вам.